Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале Max Capital. на котором мы развиваем инвесторское мышление. Говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Тема сегодняшнего видео, куда инвестируют миллиардеры, какие основные приоритеты они выставляют и почему именно туда инвестируют. Смотрите данное видео до конца, чтобы понимать, какой капитал инвестируют миллиардеры, почему на основе определенной статистики, мыслей. И думаю, что в этом случае данное видео может существенно изменить ваш подход к инвестициям, особенно в эпоху перемен, когда очень много неопределенности. Итак, друзья, как я говорил, очень хорошо заходит у нас история связанная с презентацией, с графиками, поэтому в сегодняшнем видео тоже будет немного слайдов. Куда же все-таки инвестируют богатые люди, почему и какова причина того, что престижные семьи различного рода кланы, они заставляют своих наследников проходить путь от рядового, допустим, сотрудника, получив хорошее базовое образование, да, пройти значительный путь от рядового сотрудника до управляющего. То есть, почему только после этого передается капитал, и как, каким образом выстраиваются приоритеты, почему они становятся богатыми. То есть, почему происходит вот этот вот колоссальный разрыв между состоятельными людьми и бедными, потому что важность здесь как раз-таки приоритет, куда направляются те небольшие, казалось бы, деньги, да, то есть, особенно, когда мы говорим о взрывном росте, если мы посмотрим людей-миллиардеров, которые стали таковыми, последние 20-30 лет, которые создали компании единорогов, да, то есть за счет чего же все-таки произошло вот этот вот взрывной скачок в росте капитализации компаний и состояния. На слайде презентации можно видеть, соответственно, такое понятие, как финансовый капитал, интеллектуальный капитал и человеческий капитал. Что это за понятие? Понятия эти идут, кто давно находится на канале, мы иногда употребляли принцип богатства семьи, то есть богатство семьи – это совокупность финансового, интеллектуального и человеческого капитала семьи. При этом начинаем мы всегда с финансового капитала. Но при этом финансовый капитал для состоятельных лиц не является первопричиной, не является основой. То есть они не идут работать или не создают бизнес для того, чтобы были деньги. За ними всегда стоит какая-то определенная идея. Финансовый капитал существует как некий базис, некая основа, чтобы создавать, сохранять, приумножать интеллектуальный капитал семьи. Знания, навыки, и умения, которыми обладает каждый из членов семьи. А интеллектуальный капитал, в свою очередь, необходим для того, чтобы создавать, сохранять, приумножать человеческий капитал. Когда мы говорим о человеческом капитале и что это такое? Это, соответственно, члены вашей семьи. Это раз по вертикали и по горизонтали. И второе, человеческий капитал – это тот круг общения, в какой среде вы находитесь непосредственно, с кем вы проводите большую часть времени и во что вы верите, с кем вы общаетесь, чьи ценности вы разделяете. Очень много в последнее время становится доступных лекций целых курсов да, ведущих профессоров мировых вузов. Это и в России есть, да, то есть отцифровывают лекции ведущих Академиков в российских институтах Это есть и в Гарварде И в Оксфорде, и в Кембридже И в Массачусетский Технологический институт То есть знания, сами знания, они доступны То есть их можно чуть ли не бесплатно Или совершенно непосоставимым Деньгам, то есть чтобы получить Подписку к этим сервисам По сравнению с тем, чтобы обучаться вживую Заметили, да, то есть сколько стоит живое Обучение очное в институте и сколько стоит Присоединиться к лекциям. Те же самые профессора те же самые лекции, те же самые знания, но при этом разница на порядок больше, возникает вопрос, а почему? Потому что в большинстве своем, помимо интеллектуального капитала, который стоимость так сейчас очень недешево в мире является, дополнительным преимуществом является именно создание человеческого капитала, потому что студенты Однокашники, с кем ты учишься в престижном вузе, в дальнейшем становятся собственниками, руководителями очень крупных предприятий, подразделений, где уже совместно, имея общие связи, имея общие кружки, в дальнейшем они идут по жизни вместе. Чем бы хотелось продолжить, да, чтобы была определенная логическая связь, почему я про это упоминаю? Давайте мы посмотрим на эти капиталы финансово-интеллектуальной человеческой с позиции доходности то есть какую доходность можно получить имея тот или иной финансовый капитал почему ведущие бизнесмены предприниматели которые выходят в публичную сферу и начинают проводить лекции когда им задают вопрос куда вложить 10 тысяч долларов куда вложить 100 тысяч рублей куда вложить 50 тысяч рублей кто-то кто не обладает значительным капиталом говорит о том что вложите в акции да, вложите в облигации или там вложите в крипту ребят я не знаю ни одного состоятельного человека, которому, обратившись с вопросом, куда вложить 100 тысяч, сказал бы что-либо иное, нежели чем вложить в образование. Вложить в интеллектуальный капитал. Почему это важно? Давайте посмотрим по поводу доходности, которую мы получаем, если мы инвестируем в финансовый капитал. Финансовый капитал, средняя доходность финансового капитала составляет от 3 до 25% годовых. По сути, равно, можно поставить знак равенства, стоимость денег в экономике. Вот сколько деньги стоят в экономике, такова доходность финансового капитала. То есть, если ставка Центрального банка в Америке составляет 2%, то там финансовый капитал, доходность финансового капитала 2%. И если ставка в России на рефинансирование составляет там, не знаю, 8%, то в России доходность финансового капитала составляет 8%. Кто-то может возразить, Максим, говоришь ерунду, финансовый капитал, дай мне денег, я тебе сделаю больше, чем 8%. Согласен, согласен, друзья. Но суть заключается в том, что вы можете сделать больше 8% только в том случае, когда вы обладаете определенными знаниями, навыками и умениями. То есть, где вы можете этот капитал сделать с более высокой нормой прибыли. Кто-то приведет пример самой простой банки. Что банки привлекают там под 6-7% депозиты, выдают кредиты под 15%. Ребята, опять, чтобы выдать кредиты под 15%, у вас должен быть штат, у вас должна быть программа риск-менеджмента, у вас должна быть программа сбора долгов, если вдруг они возникают, у вас должна быть оценка кредитоспособности заемщика. Да, то есть, это все говорит о том, что у вас должен быть дополнительный ресурс в сфере интеллектуального капитала, который производ, позволяет эти риски непосредственно закрыть. Поэтому, когда люди говорят, что я могу финансовый капитал больше, чем 8% в год сделать, ребят, Давайте будем честными, здесь речь идет о том, что вы обладаете уже определенным интеллектуальным капиталом, который позволяет сделать более высокую норму прибыли. Кто-то занимается трейдингом, кто-то инвестирует в биткоин, кто-то инвестирует в недвижимость, да. Но опять-таки все это говорит о том, что есть знания, навыки и умения. То есть, если человек неопытный придет на крипторынок, да, начнет там заниматься трейдингом, он даже 8% не получит, да? то есть там высокие риски, потому что он это не понимает. И поэтому будет какой-то стоимость теста, будет время, мы еще об этом поговорим, и только время позволяет стать непосредственно опытным. Поэтому, исходя из этого, когда мы говорим о более высокой норме доходности, мы переходим в сферу интеллектуального капитала. Только наличие знаний, навыков, умений позволяет нам финансовым капиталом обращаться более грамотно, более высокодоходно, что в свою очередь приводит к более высокой норме прибыли. То есть вы можете, не имея высокого интеллектуального капитала, мести дворы или убирать дома. При этом вы можете иметь степень MBA, у вас будет большое число социальных связей, человеческого капитала, знаний, которые вы имеете, управление, управление другими людьми, достижение результатов и будете получать более высокую норму прибыли. Не так ли? Напишите в комментариях, так или нет, или вы пока что не согласны с моей логикой рассуждений. Следующий уровень капитала и доходность капитала, это человеческий капитал, доходность человеческого капитала от 200% годовых. Когда мы говорим о человеческом капитале, ребята, еще раз, люди, окружение, сколько решается в России через знакомство, сколько решается в России через связи, сколько решается... Контрактов, которые выигрываются, да, сколько тендеров выигрываются по знакомству. Вообще мы недооцениваем, мы не считаем, мы не учитываем, а значит, мы не управляем нашим собственным человеческим капиталом. Мы не знаем наше ближнее окружение, какими на самом деле дополнительными ресурсами обладают. Вот эта вот история, которая была в фильме «Елка», да, «Елки», по-моему, называлась, когда через шесть рукопожатий можно дойти до любого человека на этой земле. Вот что такое человеческий капитал, вот в чем его ценность. Вот опять-таки почему, и богатые люди это прекрасно понимают, вот почему обучение в престижных вузах как раз-таки столь дорогостоящее, потому что доходность этих связей в будущем, рентабельность этих связей в будущем, она просто несопоставима с ценой затрат, которые человек несет на получение образования и этих социальных связей. Мы поговорили о доходности. Ребят, если вы не согласны, обязательно оставляйте комментарии. Я для себя принял такую парадигму. Исходя из этого, соответственно, выстраиваю стратегию богатства семьи, моей собственной. А теперь давайте поговорим о риске. Риски, особенно риски в эпоху перемен, что мы имеем в по каждому из этих капиталов финансовый капитал риски самые высокие то есть если вы обладаете финансовым капиталом деньгами по сути да, который вы можете отдать то в этом случае риск потерь самый высокий ну старые правила не работают кто-то стреляет себе в ногу, потом стреляет в руку. Вот в этом видео, как кстати, мы говорили по поводу того, что же такое происходит. Обязательно посмотрите, если вам интересно развивать свое мышление. Это касается интеллектуального капитала. Правила перестают работать, новые еще не сформированы. Каким последствиям это приведет, непонятно. Бумажные активы действительно находятся в большой зоне риска. Высокая мировая инфляция, она обесценивает активы. Причем существенно обесценивает активы. Как долг, так и активы обесцениваются. Особенно надутые активы подвержены наибольшему фактору обесценивания. Очень много иррациональных действий и потерь ими вызванных, плюс оцепенение. То есть это вопрос нашего интеллекта, это вопрос наших эмоций, и под воздействием эмоций, неопределенности, опасности для жизни, и ситуации с ковид, и с высокой инфляцией. То есть люди действуют иррационально, и они продают хорошие качественные активы по низким ценам, перекладываясь в, казалось бы, надежные активы, которые так уже стоят дорого. Да? То есть, поэтому получается риск в период неопределенности в отношении финансового капитала очень и очень высок. И риск повышения ставок – это угроза росту экономики на перспективу там, до 10 лет. То есть, когда стоимость денег будет высокой, то есть финансовый капитал, с одной стороны, будет более доходный, но и кредит будет дорогой. И цена ошибки. Одно дело, когда вы берете кредит, рискуете, вкладываете бизнес, и вам нужно дать 3% годовых, при росте экономики 3,8% в год. И другое дело, когда вы берете кредит, допустим, под 5% годовых, а роста экономики вообще нет. Да, и поэтому стоимость рисков значительно увеличивается. И потери от финансового капитала могут быть значительные. Поэтому, в резюме, финансовый капитал самый низкодоходный и обладает наиболее высоким риском, особенно в эпоху перемен. Что касается интеллектуального капитала, риск интеллектуального капитала средний, уровень риска, то есть знания, навыки, умения, которыми вы обладаете, никто не отберет. То есть, если вы классный электрик и можете провести электричество, то вы будете востребованы, чтобы не было сэкономик. Если вы хороший педагог, преподаватель, ученый, вы будете нужны. С вашими знаниями ничего не произойдет, и поэтому все равно будете востребованы. Да, может быть, меньше деньги будут получать. Но, тем не менее, уникальность интеллектуального капитала заключается в том, что он в эпоху перемен менее подвержен риску. Никто не может отобрать. Он не обесценивается, знания не обесцениваются. Инфляция, но частично можно переложить инфляцию. То есть, если вы нужный работник, если у вас высокая ценность, если вы обладаете такими знаниями, которые создают варью для бизнеса, уволят всех. Но вас оставит, да, я очень много видел людей, которые говорили, да, я не переживаю, ну, то есть, если меня не будет, да, то и бизнеса не будет. И поэтому он понимает, что в этом случае он чувствует себя комфортно и стабильно. И здесь, наверное, имеет смысл остановиться, да, поставить на паузу и задать себе вопрос, а являетесь ли вы сейчас таким сотрудником? А каков уровень вашего интеллектуального капитала и позволяет ли он вам чувствовать себя спокойно в эту эпоху перемен, в которой мы сейчас живем? Почему я говорю о среднем риске? Знания всегда нужно поддерживать, но в эпоху инфляции и растущих процентных ставок начинает расти стоимость обучения, с одной стороны. С другой стороны, предприятия, компании начинают сокращать затраты на обучение, начинают сокращать затраты на развитие. А располагаемые доходы у населения уменьшаются, то есть денежных средств уже недостаточно. Для того, чтобы вкладывать знания Чтобы проходить курсы повышения квалификации То есть, чтобы свои знания развивать И остается только вопрос навыков И опыта, наработки И поэтому получается, что в эпоху перемен Когда покупательская способность сжимается А стоимость обучения растет то интеллектуальный капитал, он тоже разрушается. Нельзя закончить ВУЗ, я не знаю, в 2000 году и с этим же уровнем знаний эффективно работать в 2022 году. Нельзя. То есть тоже нужно развиваться, риски присутствуют, да, но это меньше, чем, допустим, отношение того же самого финансового капитала. И в условиях оптимизации затрат, в условии падающей экономики, часто что наблюдается? Наблюдается следующее. Часть людей сокращают неэффективных, у которых знания не очень высокие, а кто является эффективным, кто является ценным сотрудником? Обязанности уволенных перекладывают на оставшихся. То есть человек получает ту же самую заработную плату, но его загружают дополнительной ответственностью, дополнительным временем. Он держится за свою работу, особенно если риск увольнения присутствует. И у человека не остается свободного времени на то, чтобы тоже пойти на курсы, на обучение, чтобы получать новые знания, навыки, умения. Только лишь выполнять какие-то дополнительные функции, на которые на него будут возложены. И это вот что касается именно рисков, связанных с интеллектуальным капиталом. Ну и человеческий капитал. Давайте здесь говорим про риск. Человеческий капитал, если у вас есть связи, если у вас есть собственные члены семьи, то чем более развит человеческий капитал, тем меньше риска разрушения этого человеческого капитала. То есть быстро лишиться связи нельзя, но здесь присутствует риск. Чем более в старшем поколении вы находитесь, тем более высокий риск. Но ну, просто качество и уровень продолжительной жизни, в которой мы живем. В условиях неопределенности важны сами люди и взаимная поддержка, то есть носители интеллектуального капитала, потому что когда у вас есть люди, когда у вас есть люди, которые работают на вас, они являются носителями интеллектуального капитала. А он гораздо доходнее финансового капитала. И это опять к вопросу о том, куда же все-таки инвестируют миллиардеры. Куда они направляют денежные средства? Направляют они денежные средства, во-первых, в собственное обучение развития. В обучение развития своих команд, своих людей. Они стараются набирать лучших людей. И давайте мы еще раз пройдемся, о том, о чем я говорил, на бизнесменах, которые сделали себя. Безос, Билл Гейтс, Уоррен Баффетт. Илон Маск тот же самый, как бы кто-то и не говорил, что там все накручено. Давайте посмотрим, что у нас с интеллектуальным капиталом Илона Маска. Как он проводит презентации, как он рождает новые идеи, откуда эти идеи берутся. Как он управляет, насколько он эффективный переговорщик, насколько он убедителен в своих речах. Все это воздействие на людей. Все это коммуникация, все это навыки. В конечном счете, когда создаются подобного рода компании, компания даже с позиции фундаментального анализа из себя может ничего и не представлять. Компания практически не генерирует прибыль для своих акционеров на протяжении десятилетия. И сколько она стоит? То же самое Amazon, то же самое Google, то же самое Apple. Что делают миллиардеры? Миллиардеры покупают интеллектуальный капитал развивают внутри своего собственного подразделения этот интеллектуальный капитал, развивают научно-конструкторские разработки и, соответственно, покупают других людей, которые работают непосредственно на них. И поэтому, когда мы говорим о том, какие бывают капиталы, то есть человеческий капитал, как мы уже резюмировали, самый высокодоходный, самый менее рискованный. Когда мы говорим о доступности, это самый недоступный капитал. То есть мне бы хотелось еще пройтись по такому элементу капитала, как доступность. Финансовый капитал самый доступный. То есть финансовый капитал, на самом деле, если вы не идиот, получить очень легко, начиная от того, что можно пойти грузчиком, мести дворы. То есть заработную плату, в принципе, всегда можно получить. Финансовый капитал, самый доступный капитал, самый низкодоходный капитал и самый высокорискованный в эпоху перемен. Это константа, и это нужно понимать. Интеллектуальный капитал, он уже значительно более доходный, чуть ли не на порядок, в отличие от финансового капитала. Он, соответственно, подвержен меньшему риску, потому что знания не так быстро теряются, как можно потерять финансовый капитал и доступность. Большой вопрос к доступности интеллектуального капитала. Есть стандартная фраза, чтобы стать мастером в каком-то деле, нужно потратить на это 10 тысяч часов. Если в каком-то направлении, какому-то вопросу посвятить 10 тысяч часов, то вы будете мастером, и вы будете хорошо зарабатывать, да, потому что являетесь мастером. Поэтому интеллектуальный капитал, его доступность, чтобы получить хорошее образование, это как минимум 10 лет средней школы, плюс как минимум 5 лет высшей школы. 15 лет... Это просто некий базис, как минимум, для России, где нужно стать. И самый главный вопрос. Сейчас, ребят, задайте себе 15 лет вашей жизни, которые прошли в обучении. Какие новые знания и навыки вы получили с момента окончания вуза? Какие дополнительные курсы прошли? Насколько вы стали полезны? Да? То есть, что произошло с вашим интеллектуальным капиталом? Вы вообще его считали? Вы вообще им управляли? Вы его создавали, приумножали. Какая у вас стратегия в отношении интеллектуального капитала на будущее? И получается, когда мы слышим от эксперта, мы слышим от богатого человека, ответ на вопрос, куда вложить 10 тысяч долларов, ответ, вложите в курс по написанию книги и начните писать книги, мы говорим, фу, мы думали, лучше ты скажешь, какую нам криптовалюту купить. Понимаете, из-за чего резонанс? При этом человек на самом деле прав. Я хочу, чтобы вы тоже над этим задумывались по поводу того, как вы управляете своим интеллектуальным капиталом. Ну, человеческий капитал самый высокодоходный, самый надежный и самый недоступный. То есть любые отношения, любые связи, это не вопрос, пришел познакомился. Чтобы было доверие, чтобы была включенность в процесс, чтобы была включенность в вопрос, который нужно решить и который важен для вас. Опять же, посмотрите на свою собственную жизнь. С ваших знакомых. К любому вы можете прийти и решить свой вопрос, да, или это все-таки требует определенных отношений. Заканчивая тем, что, опять же, когда мои дети будут зарабатывать, это как минимум через 30, 40, 50 лет. Ну, 50, наверное, так громко сказано. Ну, как минимум 30, 40 лет мне нужно ждать, когда они будут зарабатывать. Для чего такая большая история, друзья? для того, чтобы сейчас было все расставлено по полочкам. И я думаю, большая польза данного видео состоит в том, что вы сейчас самостоятельно, как минимум, взяли бы сейчас за основу посмотреть, что с вашим финансовым капиталом, что с вашим интеллектуальным капиталом и что с вашим человеческим капиталом происходит. Вторая не менее важная история, я думаю, это будет очень полезно. На нашем канале я планирую создать отдельное направление, куда лично я инвестирую в финансовый капитал для развития своего собственного интеллектуального капитала. То есть какие курсы я прохожу, какие тренинги я прохожу, что сейчас наиболее я считаю важным. Если вы согласны с этим, если вам интересно, обязательно оставьте комментарий под данным видео, потому что если данная тема у вас непосредственно отзывается, я хотел бы рассказать о том, как в текущих условиях, то есть какие инструментарии позволяют мне бороться с э эмоциональной составляющие, то есть как быстро выходить из стресса. Это первое направление. Второе, как эффективно коммуницировать. Когда мы говорим об интеллектуальном и человеческом капитале, просто задумайтесь над тем, что есть в вашем окружении. Это может быть начальник, это может быть подчиненный, это может быть по горизонтали вы с кем-то взаимодействуете. Вообще вы вот находитесь с человеком и не принимаете его, ну просто бесит, раздражает. Но это может быть ваш начальник. И в этом случае рвется коммуникация. То есть вы не можете эффективно коммуницировать. Отсутствие эффективной коммуникации приводит к тому, что человеческий капитал не развивается. Вы не можете эффективно коммуницировать со своим руководителем, который может повлиять на ваш активный доход, который может повлиять на удобный отпуск, когда вам удобно пойти, который не может с лояльностью отнестись к тому, что вам, ну, вы просто не придете на работу да, по каким-то причинам. То есть получается ну вот просто отторжение. А какой-то, наоборот, вот просто как в открытую дверь, да, чувствуешь себя там с ним на одной волне. И этому есть очень простой инструментарий, который позволяет эффективно коммуницировать. То направление, в котором я сейчас развиваюсь, наряду с тем, что я по-прежнему инвестирую свои денежные средства в классические инструменты финансового капитала, в акции, в недвижимость, в реальные бизнесы, очень большую роль я сейчас уделяю двум критериям эффективной коммуникации потому что порою по себе могу сказать элементарная постановка задачи подчиненному сталкивается с тем что подчиненно тебя не понимают запрос какой-то информации у вас от руководителя вы два часа можете провести просто попытки понять а чё же от вас хотят получить и у нас возникают постоянные конфликты у нас возникают постоянные терки когда я был маленький да то есть Отец постоянно жаловался на директора. Постоянно жаловался, негодяй, плохой, ничего не получается. Мама постоянно была недовольна в отношении заведующего больницы, да, то есть главного врача больницы, где она была заведующим отделения. Когда я жил у бабушки и у дедушки, постоянные были терки, да, то есть бабушка, там, учебный коллектив, что-то не так с заучим, что-то не так с директором. И постоянно я просто помню, какое количество времени, Проходил в диалогах какой-то человек мудак, какой-то человек, невозможно с ним договориться. Почему? Происходил разрыв коммуникации. То есть люди не понимали друг друга, разрывалась коммуникация. И если вы посмотрите, какое количество времени лично вы тратите на то, чтобы просто наладить коммуникацию, просто принять человека таким, какой он есть, и у вас нет инструментария воздействия на собственные эмоции, как выходить из стресса. Если интересно, ребят, обязательно оставляйте комментарии. Именно по количеству комментариев для меня будет понятно развивать данную тему дальше или нет. Я развиваюсь. В рамках нашего клуба мы развиваемся. В отношении своих собственных детей развиваемся. И если вам также интересно, оставьте комментарий под данным видео. Я думаю, что в конце данного видео нужно поговорить о том, что услышали ли вы то. Заголовок громкий. Да. И, возможно, вы сейчас отловили себя на том, что, Максим, ну, опять это самое, что-то кликбейт. Я говорю из собственного опыта, друзья. Человек, который в 2003 году имел зарплату 2000 рублей, сейчас смотрит на вас с экрана. И то, как я живу сейчас, вклад не в том, что у меня были какая-то инсайдерская информация. И вклад не в том, что я был там супер-пупер трейдером, который заработал очень много денег. Основной вклад заключается в том, что уровень образования, который я имел, любовь и любознательность к чтению, высокий базовый уровень среднего образования в Суворовском училище, легкость и развитые навыки памяти, которые с лихвой мне позволили там, закончить высшее образование. И самый большой вклад на протяжении того самого опасного периода, когда закончилась школа, когда закончился вуз, когда закончилась аспирантура, ну то есть финансирование моего образования закончилось со стороны родителей а у меня еще не было достаточно денег и осознанности для того чтобы вкладывать в собственные знания прокачку интеллектуального капитала именно тогда в 2005 году я попал на работу в компанию тройка диалог компания которая была основана в девяносто году и была продана за полтора миллиарда долларов сбербанку в 2012 году за 20 лет на отсутствующем рынке возникла компания, которую оценили, ну то есть до этого ее даже в 3 миллиарда долларов оценивали до кризиса в 2007 году. И я попал в компанию, в которой философия собственника была такая, в персонал надо вкладываться, надо вкладываться в знания людей, надо покупать самых лучших людей и платить им более конкурентную зарплату. И это позволило создать одну из ведущих инвестиционных компаний и в дальнейшем даже... В период разгорающегося экономического кризиса мирового, в период, когда начали ухудшаться отношения с глобальной экономикой, даже в этот период смогли продать эту компанию за полтора миллиарда долларов. Да? То есть собственник заработал и стал миллиардером. Ну, то есть не все деньги, конечно, принадлежали Рубену Варданяну, но я вам показываю, как это работало. И то, что я имею сейчас в осознанной форме, я понимаю, что от 5 до 15 тысяч долларов ежегодно компания инвестировала в мой собственный интеллектуальный капитал. Поэтому я все-таки считаю, что данное видео вышло в нужное время в нужном месте. Спасибо, что просмотрели. Буду благодарен за ваши комментарии. Следующее видео, если действительно это зашло, я расскажу, каким образом бороться со стрессом, как эффективно коммуницировать, если на это будет запрос. У меня на это все. На связи был Максим Петров. До свидания и удачи. Пока-пока.